Мне нельзя было выходить на солнечный свет, потому что из клеток моей кожи начинали расти ярко-зеленые водоросли. Я легла прямо на пол музея, и его своды стали расти вверх надо мной, превращаясь то ли в готический храм, полный солнца, то ли лесную чащу. Даже во сне преследовали эти иллюзии. Искусственная вода была как настоящая, и никак не хватало сил поверить, что на самом деле ее здесь не существует. Ото сна подумал, что и здесь нет ничего реального. Доски на полу лежали в обратной перспективе и блестели в темноте, после чего видеозапись этого действия, отображающаяся в мониторах, оказалась отражением лампочки, которая перегорела. Мне нельзя, нельзя было выходить на, на солнечный свет. свет. Прям прямо нам был музея, они хозяины стали расти вверх до превращаясь в то ли на в экологические храмы был сердца, то ли лесную часть. Даже <сосы> во сне преследовали эти люди. Русские на полу лежали в рамках же спите в темноте, после чего запись записки действа, отображающиеся в мониторах, оказалось сражание в бампочке, которая перегорела. Есть штуки в Википедии, описывающиеся существующие духовицы предметы и явления. Ей интересное занятие по диагонали и тексту намного более ему, чем в реальной жизни. Обменял советский велосипед на мясо мой жартушевные на гриле среди сосисок лежали человеческие пальцы, в духовке человеческие ступни, узкие голени и лёдер. Лепушка в сравнении с колесами звездного неба. Бежал вверх по стене бесконечный суховый посклёб. Продородная земля с косточками осталась наружной космой. Я не понимаю, что свой парашютный не, не разрослась по всей планете. Увидела радугу, которую которая <соцентрична> стало 2, 3, 5, 6, 7. Все <соцентрична> больше и больше. в между собой и семья была снята. Я, я кирилю, не что они что они в режиме Я по лицу на Я, я, я. что я задумался, я я все желаю потом симпатичной кнопки, но они не, не было обработчика, не и поэтому я знал, я могу ждать, сколько угодно человек с головой кроподина нарисован, наверное, а значит, ваша логика не работает. Я российский суверенитет. Yes, I'll just get this to us. ご視聴ありがとうございました<音声><音声><音声><音声><音声>